И всем привет, с вами Darkslash и мы будем снимать с вами Minecraft 1.16.5 И короче, шейдеры, наконец-то я это сделал и тут почему-то лама. Что она здесь делает? Так Интересно Так, что я забыл здесь? Наверное, я хотел достроить дом в прошлой серии Или, наверное, покопаться, но лучше я пока что покопаюсь что кстати не берется так нужно что-то выбросить что именно так например семена конечно потом вроде бы мне не пригодятся если что я давно не играл майнкрафт да. так блин как же красиво теперь стало Только это я не знаю, что это. <смех> ну ладно. Забью я думаю. Так, выкидываем. Потому что это нам не понадобится. Это я, наверное, пущу на сундуке. Наверное. еще пока что не знаю. Но, в принципе, уже нормально. Так, играю. Начинаю так, нормально играть. Так, окей. Наверное, я думаю, в этой серии достроить до конца дом. И после этого пойти в шахту. Именно в эту. Да. Так, нужно немножко достроить дом. Может, забыл, как играть в Майнкрафт, кстати. строить все будет нормально О, какие же тени капец артекс попал а, Так, а. нормально пока что строим какую-то коробку пока что коробку Так, окей. Okay. ⁇ Ё-моё. Капец! Это солнце? Окей. А -а okay. Понятно. Теперь почему все так. Странно. Капец. У меня скоро древесина все закончится у меня осталось капец ставится еще практически ничего хотя ставится уже О, как темно же так и okay. верстак yeah. так делаем короче так Так, нужно... Лопаты нету, окей. А, есть. Не заметил. <свист> О, нет, только не... Только не ночь. Тут страшно. Кстати, я забыл кое-что включить. М -м это именно... Это только про зомби. В принципе, это нормальный мод, красивый такой, сочный. Будет все очень красиво. Так, где факел? Так, покажет он, наверное, вот так я оставлю. Капец. Так, где овечка? Овечка? Здрасте. Я вас Ждал... лама Так, ладно, пока что не буду убивать. Я потом оставлю. Так, кровать. Так. Окей. Ладно, пока... А чё он один? Ты чё один? Эля, я ага. один такой? А, кстати, еще один у меня есть тер... а -а -а. Тип-сурпак. А -а -а. Все, нужно убегать. Let's go. Идеально. Так, я не буду, наверное, в траве жить, потому что это скучно. Блин, я еще, еще в школе. Ну, это в шоке. Капец. Моя же тень. Я в шоке. Ладно, я потом, короче, это все буду доделать. Так алмазы. У меня, кстати, очень много. Откуда? Наверное, в прошлых сериях это было. Ладно, пока что сундуки буду ставить, наверное, здесь, и складывать всякий хлам. Так, лук и себе, и женщинка, эндера, оставлю сюда, это все. Еду, еда, еда, еда, еда. Идеально весь хлеб а где он а что там капец я в шоке так не ну, красиво красиво стоп неужели я себе могу портал ад сделать так я уже не помню как он делается вроде бы так, ладно, сначала мы, наверное, его построим, построим, построим, наверное, где-то здесь. Думаю, то, что неплохая мисючка. Опа! Оп, оп, оп. Вроде бы так как-то делось. И... Да, вроде бы хватает. Раз, два. Кирки нету, ладно. Как же красиво, кстати. В принципе, нормально. А, но... Так, посмотрим, что там. Так, нет. лучше посмотреть. И здесь все положим. То, что у меня самое ценное на данный момент. Кошмар хлеба ты уж особенно. Погнали. Так, что здесь сейчас будет? Прыжок, А это то самое место. Капец, я ничего не вижу. Ладно, будем, наверное, искать выход. Блин, нужно только с собой факел короче, взять. Для полноты. И все обследовать. Так хорошенько. Так, А, это стоп! Он только один. А я могу еще скрафтить? Да, могу. Заодно и обсветим свою комнату. Опа, опа. Идеально. Так, так, так. так. Можно, я думаю, то, что, в принципе, идти. Так, погнали. Что сейчас будет? Так, сейчас уже хоть что-то видно. Это уже хорошо. О -о -о. Так, наверное, я пока что вниз пойду. Посмотрю. А, посмотрю, да. разы Разбиться только нужно Идеально Просто перфект Так, я здесь еще и строился Офигеть Там построение из плыжник. Офигеть Так, окей Освещать я уже ничего не могу Пойди Темень, конечно, это трэш вообще так. Угу. А, все, еда. <говорит> угу. Нужно было <говорит> едой. Ладно, сейчас будет быстрая перемотка, и я, короче, вернусь на это место. Сам важен. ну короче блок, так, неплохо так. вот столько наверное хватит. Что ты, ты чё охренел? Ты чуть сделаешь Тихо. Тихо, блин, не, не, не, не, не, не, не. так все. Тихо. Где, где он? Все. Так он сзади, наверное. Так я не буду этот блок ломать. Я же понимаю, то что сейчас будет. Есть нужно всегда. Так, ладно. На всякий случай. Где мой каменный меч? Так. Вот это да, на всякий случай. Давай. Давай, да. да. Где-то. А где он? Стоп. Что сейчас? Окей. В принципе, я не, пл... не против. <клых> <клых> ну что ж, погнали <клых> строиться. Так. Обидно то, что у меня золота нету можно было бы и добыть в принципе есть, есть. ладно еще и терорид придется скрафтить и погнали добывать вот это конечно залежа нормально такая и все по идее я уже могу крафтить риск как там нужно так ладно нужно еще немножко -то быть только уже этой руды Барцы вроде бы да кварц так что там есть на <смех> да. а еще и здесь есть очень много всего чё бы и не добыть неплохо же. блин Нормально. Но если даже меня кто-то убьет, в принципе я могу вернуться, потому что это рядом с порталом. Уже сто этого хватит. Я даже не сомневаюсь, то что этого не хватит. Скорее всего хватит. Сто хватит. Так, Ладно, погнали. Еще. В принципе, можно еще и затретиться. Нормально, так. Опа, опа, опа, опа, опа, Нормально. Так. Опа. И дальше. М -м -м -м. ладно, это я уже на потом подставлю. Я ставлю и поставлю. Так, окей. Теперь у меня есть много золота. Ботиночки. Здрасте. Наконец-то. Золотые ботинки. Так. Кварц. Все, И можно уже дальше идти. Так. Страшно. Так. У. Что-то долго падать. Знаете? Так ладно. Господи. Так. Сейчас будет рискованно. Может ли он меня убить? А, да <свист> уж все. Я так догадался. <свист> да, все. <свист> mm. Так, вспоминаю уже. Так, что же еще делать? Во-первых, нужно поставить факел на всякий случай. Так, убрать факел, <свист> И ставить блоки. дошли Что-то очень темно. Опа! Прикол. Нужно, наверное, его убить. Но это уже потом. Наверное, пока что. Потому что и так на меня уже практически никто не будет нападать. Это были мои строения. Господи. Что? Стоп. Стоп. Не-не-не. Я не верю. Я не верю. Нет. Какой пастион, господи. Господи. Я... Я не верю. Нет. А? А? Кто? Где? Где? Это вообще как поверить? Я в шоке. Так, ладно. Пока что. Это уже плохо. <связь> Чуть Вендермена, блин, не посмотрел. <связь> Блин. От страха даже кину. Идеально. Перфект, просто. <laughs> Все, нету теперь. Капец, как красиво, знаете? Офигеть, это что, целый? Да не, не может такого быть. Да блин. Ну, это круто выглядит. Очень круто. Так, окей. Скелет. Он, кстати, стоит как-то по-другому, что ли? Да. Он идет как новый. Да, ⁇ -мо ⁇ А, теперь, блин, я думаю, то что это зомби. Так, это мне понадобится, я думаю. Блин! Срань. Я испугался. Капец. Это было страшно. Нет. Стаемба. Так, ладно, он там. Капец! Откуда здесь эндермен? Я тебя вообще не знаю и не звал. Что? Не-не-не. Стоп. Так, ладно, я туда не проберусь. Окей. Но потом, возможно, когда-нибудь. Я туда уже попаду. <small> Правда, <small> не знаю. Когда. Но когда-то. Так, ладно, нужно. Продвигаться, я думаю. Короче. Вниз. Yeah. Туда, короче. Mm -hmm. Так, забыл факел, короче, поставить. Два! В смысле я вернулся? А, в смысле? Так, ладно. Теперь я понял то, что рядом со мной есть пастион. Окей. Это я понял. Что... Это как? то что я вернулся я так вообще ни разу не делал я в шоке ладно теперь наверное сюда нужно так это что а так там ничего вроде бы блин ничего не видно так окей самый первый факел здесь Расстраиваемся. Так. Где же еще? Так, я туда строился. И туда. А где я еще не был? Капец. Я везде уже побывал. Окей, ладно. Рассоюсь туда наверх. наконец-то так факела, в принципе нормально опа а здесь уже страшно знаете я лучше вот так сделаю на всякий случай чтобы я никуда не упал а то вдруг опа и все и нету И вот здесь еще нужно не забыть так, погнали Здесь еще. Могу. Поставить факел. Да где этот бастион? Или как Снова ты. Ага, только уже попал. Молодец. Давай, давай. Давай, один на один, один на один. Давай, давай. Опа! Ай, блин, скатил. Давай, снова один на один. Один на один. Обыграю, обыграю. Давай. Опа. Да. Опа! Опа! Б... Все. Блин. Да, господи, это как вообще работает? У меня скоро, вообще так ботинки сломаются. И... У -у -у -у. Это было близко. Это было очень близко. Так жить можно. Срань. Срань. Нет. Нет. Достаньте от меня, господи. Что я вам сделал? Господи. И он просто исчез. Идеально. А, знаете, вот это немножко мешается. А не. Наоборот. Окей. Так, давайте к следующей цели. Туда строится. Во-первых, это нужно застроить, а то вдруг, опа, и все, и нету, упаду и все. Так, ладно. Дома. Офигеть Нет, круто Только О? этот газ может все помешать Просто все. Так, покел У, -у, -у. У них всего 10 осталось Опа Здрасте Так Это было опасно. Сколько? А, у меня есть еще один стак, ну типа стак. Ну ладно. Так. Зловещее место. Навалить кирпичей В принципе вот это скотина На Прав пиксель, нормально Зачем это вообще огонь создан Так Давайте-ка туда О Нормально даже не забыл так сюда факел Нет. немножко подальше вот сюда Прямо. видно нормально так здесь нужно уже аккуратнее остановись <связь> остановись не надо не надо успокойся так ладно здесь а нет так опасно опасно не опасно знаете вот это скотина исчезли блин Типа. Ну, давай. Да как это вообще? Кошмар! Нет, только не факел. <звук> Ах ты, скотина. Так, пока что дает. Нужно двигаться. Пока дает. А, все. Типа, все. Да? Идеально. Типа все, типа все. Угу. Давай. Давай, давай, давай. Не попадешь. И ты тоже. Ага. Нет! Понимаю. Понимаю. Понимаю. Так, что ж мне сейчас делать? Так, планы и действия. Доплыть до этого острова. Яблоко золотого нету. Достижение. Так, нужно все изучить. Хотя здесь хер что изучишь? Окей. Так. так, погнали, действуй. И зачем я вообще туда шел? Ладно, зато путь теперь есть. Вот это трэш, конечно трэш видео, конечно, вообще капец. Я в шоке. Убийца прям в таком моменте. Капец, я в шоке, ребята. Ну, ладно, на этом грустном моменте уже можно заканчивать. Я думаю так. Ладно, с вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока. И не забывайте про стримы, которые бывают иногда. Всем удачи и всем пока!